Ну давай, давай, ну, вы, давай, селёные, а, люди, давай. Ой, все, все, все, давай, все? давай, все, все, все. Ну, наливайте, давай. Наливайте, давай, давай, ну, а у, давай, давай, давай, давай, а, не всех представил. Вот это участковый наш. Константин. Угу. Можно Костя? Жена его? Людмила. Михаил Петрович? Председатель совета, В общем, глава. Веня, Юра, два известных. А... С уже познакомились. Ну что, никого не забыл? Всех представил? Да, вроде да. да. Всех. Тихо. Саша, дочка моя, я тебя поздравляю с днем рождения. Я хочу пожелать тебе здоровья, вот. ну, как медик медику. Счастье, Саша. Ну все, перестань, я смущаюсь. Да хватит нас дипломатию разводить. Дали это давно. С днем С днем рождения! С днем рождения. С днем рождения давай! За медицину! Конечно! Спасибо, будем! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! а ну-ка соседушки можно я здесь давай давай садись папа вот, вот это то, что сейчас вы? было это водка а это вот генка а, а мы кажется, кажется уже знакомы ко мне было не кажется а, а вот только теперь не поняла почему да, сестренка ну как, почему? Есть мнение, что Никита Сергеевич мой отец? Ну, спокойно, ну ладно. Да не слушай ты его, треп это все, ну да. Так это же факт. Отчество мое Альбертович, только вот никакого Альберта в нашей деревне отродясь не водилось. А мамка всегда молчит, молчит как партизан. Ну я тебе. Вот такая вот Санта-Барбара, так что давай, за знакомство. Так может девушке культурный напиток нужен, а? Так, значит, убирай вот этот культурный напиток со стола. Ну, Никит, Сергей, да. я сказал, убирай со стола. Забирай, сказал. придет убирай, убирай. слушаться? Вдруг он мой? Правильно, Я серьёзно. Водка очень плохая, а вот этого балбеса ты не бойся. Вообще-то он хороший. А я и не боюсь. Молодец. Да. Твое здоровье, братья. Молодец. Ну, давай, сестричка, мы будем. Вот, вот это по нашему. Ой, Ой хорошо, хорошо, детка, молодец. Хорошо. А вот Анжела Григорьевна. Моя сестра. Григорьевна? Григорьевна. Что подловить хочешь? Не получится. Анжелка у нас старшенькая. В законном браке родилась. Постараюсь. Ну вот, папа Гриша сгинул. Да ладно, не надо. И семью Доку, ушел. Деку, да нет, он в речке утонул. Никита, да. Дорогой, ты наш доктор и болит. Давай выпьем за тебя. Давай. давай. давай. И за твою давай дочку. Давайте давай выпьем. И еще. И еще. Да? Да. Давай. Конечно, давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Они меня даже не знают, нет. Ну давай, мне прям даже не удачи. Вот так, давай. Я разрешаю. За вас. Будем здоровы. Ура! Ну давай! Ура! Знаешь, папа, они вообще меня первый раз видят. Все только души. Ну, ну тебе это я нравится? прям растерялась. Анжела, Анжела, ты че такие косяки кидаешь, а? Конкурентка появилась, да? Боишься? Давай, наливай. Чего мне бояться? О, Пусть сама гости, боится. О, о, о, о, Боит, а одежды любая выглядеть будет. Анжела, ну давайте я сниму. А, Анжела, давай начинай песню. Давай, давай, давай, Анжела, пошла дальше. Давай, давай, давай. Не буду я петь Ну, давай, Анжелка, все, не буду. Анжелка, ну давай, тихо. Медицинское заключение. Голос у Анжелки... Сильный. Сильный. А, И бросился. не противный. Вот. давай. ]ように. Ой, Ой маян, есть? Есть, <"Понимай>. пой, <devio> давай. Ну, спасибо. Ой, Есть. есть? давай. Ой, давай. Ой, давай. б давай. была давай. Ой, давай. Ой, давай, давай. Ой, давай. Ой, давай. Ой, давай. Если б ты ходил за мной, как за ночью день, и как радость за бедой и за светом тень я бы с тобой на край земли, мне бы словно вон с головой. Все? Саша, больше так не делай. Мы там с ума сходим. А ты телефон выключила. Собирайся домой. А мы что тут стеклянные? С нами здороваться не надо? Добрый вечер. Да. Здравствуй, Никита. Здравствуй, Вика. Сашенька, вот Илюша. Он тоже хочет тебе что-то сказать. Эй, что за пень? А я не хочу ничего слышать. Саша! О -о -о. Ну, в самом деле, мы сюда три часа по колдовинам перели. Ничего. Да, вот так. Да. Никита, а тебе можно пару слов сказать? Извините. Да чего там? Понятно. Да ничего. Иди, Сергеич. Все бывает. Вот как бывает. Давай вам разберутся. А давайте выпьем. Давайте еще по одной Что сидеть? А я выехал. Спелись, значит, с моей мамочкой, да? Никита. Я по-прежнему запрещаю тебе видеться с Сашей. Давай Саша будет все решать сама. Ты лишь лишиваю на 20 лет родного отца. Хм. Говорят, ты похоронила меня? Да. И не жалею об этом. Да ладно, Саш. Ну, было и было. Но я ведь попросил прощения. Ну, я же извинился. Чего тут дальше трагедию разыгрывать? Дальше не надо. Я перезвоню. Хоть бы мелодию сменил. Ну что, А Виктория-то какова, а? Да не пойму, Пошла. что тебя Все что-то делят, делят. А -а -а. Нет, чтобы жили себе спокойно А так себе не хм. А ты? По-прежнему этих лечишь. Нет. Это не эти. Это люди. А -а -а. Ей им нужен. Господи. Выдумал себе какую-то ерунду. И прячешься за нее всю жизнь. Ну да ладно, это твое дело. Но Сашеньке не нужна вся эта деревенская грязь. Она выходит замуж и делает карьеру. Я надеюсь, ты понимаешь, что подобных уикендов больше не будет. Саша уже взрослая, все решит сама. Я уже все сказала. <смех> <смех> ну, а? ну, что ты будешь делать Слышь, Костя, а? <смех> их вроде сейчас разнимать придется. Да ты. А что там? Да твоя мамочка чуть ли не в ногах у меня валялась. Чтобы я согласился вместе с ней в эту дыру приехать. <смех> ты ты что думаешь, что мне больше заняться нечем? Кроме как тебя из этого дерьма вытаскивать? кто такая? Ты никто. И таких, как ты. Я себе найду миллион. А вот тебе придется постараться. Ты знаешь, вот даже смешно. Mm -hmm. Я благодарна, Наташа. Ты оказывается такая мразь. Уезжай. Да пошли вы все. Саша. Саша, садись в машину, вещи потом передадим. Поехали. Мы никуда не еду. Что? Ты чего, с ума зашла? Ты знаешь, чего мне стоило вернуть тебе Илью? Виктория Алексеевна, я уезжаю. Дура ты, оставайся. Хлебнешь еще со своим папочкой. Хлемнешь, не сомневайся. Виктория Алексеевна! Да. А между прочим, Илюшин папа про тебя спрашивал. Кто с мамой приезжал? Никто. Пап, я поживу тебя немножко. Не прогонишь. Чего спрашиваешь, дочка? Это твой дом. Нашенька, Никитка, идите скорее в дом, а то все стынет. опять деревень. В сложном случае, конечно, отправляю в район, но там сама понимаешь, постоянно мест больницы не хватает. И как? Санечка, народ привыкает не болеть, оттягивает визит к врачу до последнего. А приходит уже, бывает поздно, ничем не поможешь. Доброе утро. Здравствуйте, Валечка, как нога? Вчера танцевал, не видали, что ли? Валя, будешь танцевать и в огороде копаться. Свалишься. Давай в район. Вены, творикос. Здравствуйте, Сергеевич. А у вас после вчерашнего голова не болит? Главное, чтобы у тебя не болело. Ну, мы привычные. А дочка-то как? Спасибо, в порядке. Гипертония у нее второй степени, панкреатит, наличка. А ты всех по диагнозам знаешь. А здесь все-все знают. Как? Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, здравствуйте. Уехала. От жениха убрала. Дочка приехала. Видно. Здорово, Петрович. о Трудовые резервы подтянулись. Здорово. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Опять опаздываешь? Ну что ты будешь делать, а? Не выспалась. Не дали. Ножками постучи. Ага. Заходи, только не пугайся. А техника какая-нибудь есть? В смысле? Ну, там... Аппарат УЗИ. Угу. А зачем УЗИ? У нас? Самообслуживание. Народ сам покупает шприцы, бинты, Марлю. Я вот дрова в лесу ворую. А сколько здесь человек вообще работает? Сколько нас? Раз. Медсестра в декрете, врач молодой приехал, ну, сразу сбежал. В смысле? Ну, совсем сбежал. Умный человек. Пойдем. Присаживайтесь, Александр Никитична. На что жалуемся? Спасибо, господи. Господи, спасибо. Ну и сколько вы с этим тянули, отец Анатолий? Дня три, небось? Был грех. Ржавый гвоздь. Ну что вы не понимаете, это ж черт знает что. Извините. Верно, Никита Сергеевич, запустил. В соседнем селе приход получил. Там раньше церковь была. Потом из нее клуб сделали. А теперь вот опять церковь. Сам ремонтирую. Все, Никита Сергеевич? Ну, имеет смысл мне говорить, чтобы вам поберечь себя? Ну, вы говорите, что положено. А мы уж как-нибудь. Все в руках божьих. Если б так, врачи бы не нужны были... Не веруете? Почему? Верю. В себя, в свои силы. Скажете, гордыня? Сдаюсь. Вас сходу не переспоришь. А в храм все же приходите. Зачем? Да просто так. Может, и я вам чем помогу. Не думаю. До свидания, Никита Сергеевич. До свидания, отец Анатолий. До свидания, Александра. Всего доброго. Тяжести пока что не ворочите. ладно? Ладно, не буду. Осторожней, косяк. Здрасте. Спирта нет. Возря ты нас, Сергеевич, подозреваешь. Мы, может, вообще не к тебе пришли. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Александра Никитична. Вы ведь доктор. Доктор? Вот, из самой Москвы. Хорошо, что вы приехали. Вовремя. У друга-то моего, Венни, Рак. Папа, я же говорила, вот видишь. Малыши рыбы наловим. Принимайте гостинцы. Какой у вас срок? Тридцать четыре недели. Пап, <смех> мне кажется, это неправильное прилежание плода. Нужно УЗИ. А мне говорили, что ребеночек может еще повернуться. Садись. Лучше не рисковать. Вам нужно ложиться на сохранение. Скорее всего, понадобится Кесарева. Нет, нет, ну что вы? Но говорят же, что при кесаревом ребеночек без иммунитета рождается. Господи, говорят, что кур дает. Маша, на дворе 21 век. Скажи Федору, пусть он тебя быстренько везет в район. Да некогда ему сейчас. Что значит некогда? Тебе рожать надо. Ну ка, давай, приведи ее ко мне, я быстро ему время найду. Договорились? Ладно. Все. Спокойненько, давай, ступай домой. Эх, спасибо. До свидания. Только тихонечко. Как уточка? До свидания. Всего доброго. Все Про роддом в районе ужас какие-то рассказывают. Я уж молчу, просто Филакук. Вот она и боится поэтому. Ну риск какой? Ребенок крупный, скорее всего, не повернется. Ему просто не хватит места. Пап тут или жизнь в опасности, или ДЦП в перспективе у ребенка. Если у Маши пойдет что-то не так, мы в таких условиях даже помочь ничем не сможем. Домой тебе надо ехать. Мама права, ты в этом болоте талант свой утопишь. А в Москве очень устроит тебя хорошую клинику. В Европу пошлет на стажировку. Пап, ты же не Рудольф? Что ж ты мне мозг выносишь? Сергей. Что такое, Василий? Зацепила меня. Ну-ка. ну тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Осторожно. А, давай. Осторожненько. А, а, держись, а, держись. А, а, молодец. Держись. А, Саша, спирт. Давай-ка на кушеточку. Тихо-тихо. аккуратно садись. Сань, давай, спирт. Осторожно. Давай. Пей. Сергей, ты че? Подожди. Аккуратно. Осторожно, осторожно. Тихо, тихо. Пей. Давай, давай, пей быстро. Ближе, ближе, давай. Хорошо, Держи. Тихо. Ложись. Ложись. На бок. Кто это вас? Ты ну, так. Случается. Профессиональное, можно сказать, заболевание. Хорошо. Егерь я. Такое в лесу случается. Случается? Ну да. Вы не на сучок напоролись на пулю? Зажим, Саша. Ну да. Аккуратно. Охотники-то. Очень аккуратно. Машут. тихо. Тихо. <с <с Таких еще не видел. Давай-давай, Лоточек. Ну что, испугалась красава? Петрович у себя? Да. Здорово, Петрович. Извини, что от больших государственных дел тебя оторвал. Вот хорошего человечка прописать надо. А к кому вы хотите прописаться? У вас тут родственники? Есть их, согласен. Слышь, Петрович, ты что дурку включил? Я у тебя что, жилье прошу? Ну, сырое пропиши. У тебя же брошенных домов в полдеревни. Покажите свой паспорт. с документам документом не прописываем. Дурак ты, Петрович, и не лечишься. На, аккуратно все сделаешь и мне принесешь. Вопросы? Вопросов нет. Ну и что теперь делать, Михаил Петрович? Да не знаю, что делать. Спрячь это. Угу. В Аккуратно. Да какая милиция? Я же говорю вам. Охотники. Случайно. Браконьеры. Пойду я. Mm. Спасибо. Ну mm. подожди. Давай помогу. О. Давай. Все, спасибо. Папа, пап, ты должен идти в милицию. Саша, я здесь живу уже 20 лет. Я сам знаю, что я должен делать. А что не должен? Случилось, ну, что ли, что? Случилось. Ну? Значит, такие дела, Петрович. Василия в лесу подстрелили. Ну? Пулю вытащил. А Сашка, ну, дочка моя, в милицию собралась. Пулю показывать ей или отговорил. Гости Пахомовские. Что еще? У меня пахом был. Уголовника какого-то прописать хочет. Надо Сашку назад в Москву отправлять. Ломает она тут дров. Такую кашу заварит, нам с тобой не расхлебать. Добрый день, Андрей. А я вот шел и думал, хоть бы вы не уехали. Ну, просто у меня мама заболела, а сама дойти не может. Не могли бы вы... Ой, извините, я, может быть, не прав. Вы же здесь не работаете. Почему? Работаю. Заменяю сбежавшего врача. Пойдемте? Пойдемте. Сейчас, минутку. Вы что делать, а? Что дела? Пап, я к пациентке. А карточку Ларисы Юрьевны нашла? Взяла, в шкафу. Молодец. Нам туда. Смотри, Анжелка за Андрюху твоей Александре. Глаза-то выцарапает. Здравствуйте. Теперь а? еще и Анжелку должен бояться. Сашенька, посмотрите. Угу, хорошо. Так, и обязательно вот эти витамины. Угу. Нужно останавливать кальций, который вымывается при приеме ваших препаратов. А, спасибо. Спасибо, Сашенька, спасибо. Угу, в долгий ящик? Нет, так не пойдет. Давайте-ка сюда. Да Давай. Андрюшка мой поедет в проект-центр и купит. Да, купит. У -у -у. У нас же все равно ведь негде здесь. Я скорее куплю, давайте. Давай. напрасно. Сашенька, вы не думайте. Андрюша у меня, знаете, какой замечательный. Он у меня учитель в третьем поколении. Да, в Москве учился. Всегда мечтал быть учителем. Даже когда уроки прогуливал. В столице... Думала остаться, да не сложилось. Отец умер, потом вот я с этими ногами приболела, приехала помогать, и вот уже который год здесь. Учителем в школе работает, да. Еще и кружок ведет. Мне папа рассказывал. Папа у вас очень хороший. Спасибо, Андрюша. Андрюша, ничего, нормально. Андрюш, Чего? я Сашеньку пригласила пообедать с нами, она отказывается. Почему? У меня мама замечательно готовит. Я не сомневаюсь. Вы извините, у меня правда еще сегодня важное дело. А Константин Участковый в каком доме живет? А дальше по улице, через два дома, а там... Ну, ты проводи. Но я провожу. Проводи, сынок. Спасибо. Сашенька, а вы, вы знаете... Ой. Мам, сиди. Вы приходите к нам в гости. Ну, идите. Лариса Юрьевна, вы Спасибо, Сашенька. До свидания. Спасибо, милая. Идите. <клес> идите. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вы уже уходите? А двойки исправлять мы сегодня не будем? Саша, простите, я совсем забыл. Но у нас ведь двойка и не одна. А сколько их, Макаров. Ну чё, я их сосчитаю. Так я пойду? Не, ни в коем случае. Двойки обязательно нужно исправлять. А Константина я сама найду. До свидания, Андрей Владимирович. Mm -hmm. Константин? Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Как отдыхаете? А я к вам по делу. По делу? По уголовному. Да что вы, какие у нас дела? У нас тут годами ничего не происходит. Ну почему же? Вот произошло. Сынок, иди к маме, хорошо? Давай. Пойдем, сыночек, домой. Пойдем. Пойдем. Ну и откуда это у вас? Досталось живота вашего егеря. Он жив? К счастью, да. И что вы от меня хотите? Как что? Вы участковый, официальный представитель власти. Ко мне в больницу пришел человек с пулевым ранением. Вы не хотите разобраться, из какого оружия стреляли, кто стрелял, почему? Я вот не понимаю, почему вас это так интересует? Как врач я обязана прийти к вам и дать показания. Вы не врач, а папина дочка на отдыхе. Ну хорошо. Считайте, что я ваше заявление принял. Дальше вас уже не касается. Исполнили свой долг, помогли пациенту, отдохнули на природе. А теперь, как говорится, гоу Хорошо. Только я сама разберусь, гоу мне, хом, или здесь остаться. Ну, хозяин, барин. Это задержалась у нас врачиха. Да пусть погостит немного. Или ты боишься, что она заскучает и начнет чужих женихов отбивать? Да ничего я не боюсь. Света и добра вам, милые женщины! Дорогуша, мне, пожалуйста, хлеба, соли и крупы гречневой. Пачку. Хорошо. Вижу. Вижу, женщина, печаль твою. Вот возьми. На память. Если будет не в магату заходи. Помогу. Так, э, спасибо тебе, дорогуша. Вот денежка. Спасибо. Это Яромир тебя шептал. Вот сунул, говорит, если что, приходи. Прям как чувствует. Ну, на то он и колдун. Слушай, mm. а может действительно? А? Что? Ну, попробовать магические силы в борьбе за личное счастье. Mm? Дело. Участковому вашему отдала. Ну и что он сказал? Сказал, что примет к сведению. Ясно. Зря. Пап, ты чего? Что? Это все равно. Просрочка. Теперь будем добрым словом людей лечить. А тут еще подонок Ерамир нарисовался со своим арсеналом. Ерамир? Да, шарлатан местный. Называет себя представителем нетрадиционной медицины. У меня ничего нет, а у него целый арсенал. От каждой болезни есть свое средство. Чушь собачья, конечно, но люди верят. Вот так, Саш. Слушай, пап, а ты пытался чего-то добиться? Добиться. Ты мне извини, конечно, доченька. Ты еще здесь недели не прожила, а я... А, ну я говорил уже. Ты думаешь, я не возмущался? Не хлопал двери, не ругался, не кричал? Вот в Москве, вот в Питере. И дверью хлопал. И сколько всего времени потратил? И ничего. А людей лечить надо. Почему район не помогает? Почему район помогает? Вот. Плакаты прислали руки мои перед едой и водой. Понимаешь, главврач районной больницы Шухаев, он нормальный мужик. Но у него ничего нет. Я поняла. Ну и хорошо. Mm? А, понятно. Чапку на день. Дела? дела замечательно, потому что нет у меня никаких дел. Чего опять уснула твоя ласточка? Ты что, летает моя ласточка только пыль столбом? А дарайцентр долетит? Прямо сейчас что ли? Угу. Ну полетели? Сашка, привет. Здрасте. Тётя Тонь. А если папа спрашивать будет, скажите ему, что я до рай-центра доеду, вещей прикупить. А то чего я все в Анджелина? А, так уж скажу. Ну, мы поехали.